Добро пожаловать на JustClick.ru Лучший сервис для ведения инфобизнеса на Автопилоте. Мы поможем поставить ваши продажи на поток и собирать деньги с клиентов 24 часа в сутки без перерыва. После бесплатной регистрации в системе вы получаете готовый интернет-магазин, интегрированный с популярными платежными системами, сервис ведения почтовых рассылок и все инструменты для умного e-mail маркетинга Собственную партнерскую программу и доступ к сети афилиатов, готовых рекламировать ваши продукты. Наша цель – помочь вам зарабатывать больше в инфобизнесе, и мы предоставляем для этого все необходимые инструменты. Мониторинг эффективности рекламных кампаний. Теперь вы точно знаете, сколько денег приносит каждый рекламный баннер или объявление. Возможность сплит-тестирования страницы писем. Узнайте, какой дизайн и текст лучше продает ваши товары. Умный e-mail маркетинг. Разделяйте ваших клиентов от остальных подписчиков. Создавайте автоматические распродажи для разных целевых групп. Не расстраивайте скидками тех, кто уже купил товар за полную цену. Таких клиентов можно автоматом исключать из рассылок. Вечная партнерская программа. Мы используем двойной механизм учета партнерских кликов с помощью файлов cookies и через e подписчика, который жестко закрепляется за партнером. Теперь филиаты с радостью будут рекламировать ваши подписные страницы. Кабинет для сотрудников колл-центра. Вы можете добавить продавцов, которые будут прозванивать неоплаченные счета в вашем магазине. В реальном времени вы увидите статистику их эффективности. Кроме того. В системе JustClick вы можете бесплатно вести автоматические тренинги. В них ваши студенты будут получать новые задания лишь после того, как оставят отчет по предыдущим урокам. JustClick – это лучшая система автоматизации инфобизнеса. Регистрируйтесь бесплатно прямо сейчас, чтобы поставить продажи в вашем инфобизнесе на Автопилот.